Так, доброго дня. В сегодняшнем видео собрались для того, чтобы посмотреть процесс переноса рекламных кампаний с одного аккаунта на другой. Рассмотрим предысторию. Сейчас немного сужу браузер. Итак, у нас есть аккаунт, который клиентовский на Еламе, e да, и на котором располагались рекламные кампании. В данном случае нам не нужна автоматизация ЕЛАМа. E и после того, как заказчик пришел к нам... А через Еламу, через аккаунт ЕЛАМы, который является агентским, да, мы не можем пополнять. То есть агенты, которые ранее управляли аккаунтом ЕЛАМы, только через них возможно пополнение в этом аккаунте. И у заказчика есть другой рекламный кабинет, который мы сейчас и перенесли реклам... перенесем рекламные кампании. Эти рекламные кампании мы отработали заново, то есть переработали, сделали их новые, обновили. Вот они на этом рекламном аккаунте. Тема у нас по охране труда. И наша задача теперь а, перенести их на другой аккаунт, который вот а, вы можете наблюдать здесь. Сейчас секундочку, загрузится. Вот это уже рекламный аккаунт, пардон, а, рекламный аккаунт а, самого заказчика, то есть не еламовский. И именно сюда мы будем переносить рекламные кампании которые создали уже в Елановском кабинете. Что необходимо сделать? Да, первое, что необходимо сделать, это выгрузить, это удобнее всего сделать через Direct Commander, выгрузить рекламные кампании, которые мы будем делать. Это уже готово. Вот четыре рекламные кампании. В данном случае это только RSI по направлениям разделены, где находятся представители заказчика. Да, это Краснодар и Москва. И теперь, что нам необходимо сделать? Нам необходимо залогиниться в директ на новом логине, логине, который является старым логином нашего заказчика. Мы идем добавить логин и вводим сюда свои данные для того, чтобы открыть окно авторизации в браузере от Яндекса.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 Итак, наш логин а, нас перебрасывает авторизоваться через браузер. Мы нажимаем «Разрешить», даем доступ к директ командеру, а, Берем код подтверждения и вводим его в директ для того, чтобы иметь доступ к управлению уже через него. Эта функция, если кто впервые работает с директ командером, а, работает уже с 2020 года, порядка с а, октября месяца. Сентябрь, октябрь, по-моему, ввели. Итак, первое, что нам нужно сделать, попав на новый аккаунт, это получить список компаний, которые там есть, для того, чтобы потом внести изменения. То есть мы сразу сейчас загрузить не можем. Мы сейчас импортируем компании, которые есть на сервере. Нажимаем «Получить все данные медленно», выделив все компании. Нам интересно получить данные по всем компаниям, а потом мы добавим сюда свои. Ждем получения данных, это займет некоторое время. Итак, мы получили все данные, теперь что нам необходимо сделать, это импортировать компанию, которую мы уже сохранили с другого аккаунта. Начнем. Компания импортируется, если мы сейчас просто нажмем, выберем компанию импортируем, она по умолчанию сохранится как компания новая. Вот. Нам интересно ее сохранить с этим названием, для того чтобы сразу ее идентифицировать верно. Поэтому мы копируем название и уже файл импортируем, для того чтобы потом его назвать. Нормально создать новую компанию ссылки на изображение есть всего 4. Если изображения являются новыми, они будут загружены из интернета. Продолжить или пропустить этот шаг? Продолжить. Нам интересно загрузить именно те баннеры, которые мы уже подготовили в той рекламной кампании. Итак, видите, название осталось «Новая компания». Мы сюда сразу вставляем э, скопированное наше название и переходим к другой э, компании, которую хотим э, импортировать. Все данные по геоположению нам надо будет сделать заново, потому что они сейчас обнулились, когда мы переносим рекламные кампании. Поэтому э, по названиям нам важно ориентироваться. Повторяем, в принципе, всю ту же самую процедуру со всеми четырьмя компаниями, которые мы хотим загрузить. наверное, ускорю этот момент в записи. Так, если мы посмотрим в импортированной рекламной кампании, то что мы увидим? Ну, в статусе черновик, а, гео у нас а, обозначено то же самое, которое мы перенесли с рекламной кампанией, все минус-фразы и так далее. Нам остается назначить а, стратегию управления ставками и оптимизацией. А для этого просто перейдем в интерфейс а, рекламного аккаунта, с которых мы переносили эти кампании. И посмотрим, какие ставки мы назначили, и продублируем их сюда, для того, чтобы два раза повторно делать. Потому что мы уже основывались на статистике, которая есть по данным запросам текущим, и поэтому сделаем именно так. Перейдем к компании Краснодар и Москва, и посмотрим, какие Стратегии мы там выставляли и просто продублируем их сюда. Итак, Москва. У нас стратегия сейчас, скорее всего, со средней ценой клика. Нам нужно уточнить цену клика, которую мы обозначили по рекламному аукциону. Итак, 9 рублей и тратить не более 7 тысяч рублей в неделю. Внесем эти данные. Только всякая оптимизация кликов, средняя цена клика 9 рублей, точнить 7000 рублей. Нажимаем «Применить» и «Сохранить». Другая компания, которая по Краснодару, у нас другая цена клика и а, другие расходы. А, вносим эти данные выбираем стратегии только в сетях оптимизации кликов средняя цена клика 5 рублей уточнить недели бюджет 5000 рублей нажимаем применить нажимаем сохранить то же самое применяем э, к другой компании к другим компаниям которые у нас есть вот они остались док карды и док мск Так, Краснодар, 9 рублей, 5000 рублей. Точно так же стратегия, только сетяк, оптимизация кликов, 9 рублей, 5000 рублей. Нажимаем применить, нажимаем сохранить. Смотрим по Москве, тоже 9 рублей, 5000 рублей. Стратегии, только в сетях, оптимизация кликов 9 рублей, недельный бюджет 5000 рублей. Применить, сохранить. Итак, теперь нам необходимо внести другие данные, которые нам абсолютно необходимы в компаниях. Со стратегией мы определились. Корректировок ставок в этих компаниях на данный момент не будет, только после того, как мы тест, оттестируем все. Нам необходимо поставить счетчик метрики, в котором назначат ключевые цели. И для этого необходимо будет проверить, есть ли на этом аккаунте доступ к тому счетчику, на котором у нас уже цели выставлены. А пока тем временем мы во всех компаниях проставим мониторинг сайта. Это необходимость. То есть если у вас сайт падает, если он недоступен, то рекламные кампании останавливаются. Мы обязательно эту галочку отмечаем, нажимаем «Сохранить». Теперь перейдем в Яндекс Метрику для того, чтобы понять, есть ли у нас доступ к этому счетчику с этого аккаунта. А, с этого аккаунта он как раз-таки есть, а, с старого аккаунта заказчика. Перейдем в него. Авторизовались. Теперь переходим в метрику и смотрим, какие данные у нас есть. Если доступа не будет, мы предоставим а, доступ на управление к тому счетчику, который у нас есть. Итак. Все доступы есть? Давайте посмотрим, если те цели, которые мы создавали при подготовке рекламных кампаний. Переходим в раздел «Цели» и перепроверяем все ли цели на месте, да, к которым у нас был доступ. Да, все здесь, все есть. Отдельно на Москву, отдельно на Краснодар, все окей. Uh, то есть мы убедились, что на этом аккаунте у нас uh, есть эти данные, но в директ на этом аккаунте мы не можем uh, присвоить ключевые цели, потому что мы еще не отправили изменения на сервер, не отправили их на модерацию. Последовательность такая. Даже если мы, не отправим, мы отправим на модерацию и потом получим все эти данные, то ключевые цели здесь uh, не будут доступны. Здесь... Uh, отображаются ключевые цели, которые ранее были зафиксированы в этих компаниях. И так как здесь вовлеченные сессии ключевая цель, нам эта цель не подходит. Нам надо именно на заполнение формы, и на заполнение заявки. Мы это сделаем именно э, в веб-интерфейсе. То есть сейчас отправляем все изменения на сервер, отправить все данные и отправляем на модерацию. После того, как модерацию пройдем, либо даже в процессе, да, мы подключим ключевые цели на заполнение заявок и потом уже эти данные импортируем в Direct Commander и с ними будет гораздо проще работать. Собственно говоря, на этом будет и завершено видео, потому что другие изменения... Нам тут нет необходимости делать. Мы тут не меняли ни адрес сайта, ни что-то, либо еще не добавляли. Мы сейчас только добавим счетчик и добавим ключевые цели. И на этом будем завершать, потому что работа вся остальная уже сделана в данном конкретном случае. Итак, перейдем в Direct веб-интерфейс. Мы видим, что у нас компании в черновике, некоторые из них на модерации. Подождем, пока отправятся все данные, потом обновим страницу и внесем изменения по а, счетчику метрики. Кстати, можно было их внести сразу здесь. Видите, у нас ошибки при отправке, что видео видеодополнение у нас не найдено. Ничего страшного, мы это потом изменим, так как ошибка везде одна и та же, мы ее использовать не будем. Продолжаем, сейчас обновим страницу и посмотрим, в каком у нас состоянии кампании. Ха -ха, уже идут показы, да? мы остановим пока. Все это безобразие. Сейчас мы отредактируем кампанию, добавим туда счетчик и добавим ключевые цели. Откроем сразу все компании подряд и будем последовательно вносить изменения. Смотрим компании Это у нас по документам. Значит, счетчик у нас вот этот. Нажимаем применить. И сейчас мы выберем... Я вижу, что цели неактивные, этого не может быть. Значит, у нас один из один из счетчиков устаревший. Итак, что мы сейчас сделаем? Перейдем. Сейчас пока закроем все это. Перейдем на аккаунт, где у нас есть актуальный счетчик, рабочий. И сразу просто выдадим туда доступ и назначим цели на него. Переходим. То есть, видите, вот в, в этом случае у нас счетчик, который на этом аккаунте, на один из сайтов, да, который мы будем вести, он не активен. А вот у нас активный счетчик, видите, да, вот он, данные есть. И вот тот счетчик, который а, есть на том аккаунте. Нам необходим именно вот этот. Мы сейчас а, добавим туда доступ. На тот аккаунт, с которым мы будем вести рекламу, на котором сейчас настраиваем. Настройка. Доступ. Добавить пользователя. Логин, редактирование, добавить. А вот этот доступ мы уберем. И также посмотрим, может быть, нам какой-то доступ еще надо убрать отсюда. От старых исполнителей, потому что зачем им нужно, чтобы они имели доступ к нашей статистике. Чтобы она лично убрать, то они просто могут воспользоваться нашими данными. Тут аж 4 доступа. Закрываем. Закрываем. Закрываем. А, только просмотр. Редактирование. Применить. Итак, все окей. А, здесь мы закончили. И теперь возвращаемся на <coughs> предыдущий рекламный аккаунт. И там завершаем уже настройку Direct. Тут обновляем. Так, мы перелогинились, надо обновиться. Все данные вступили в силу. Сейчас повторно открываем те рекламные кампании, которые необходим доступ. <coughs> Итак, сначала пройдемся по компаниям, которые у нас на этом домене. Вот код решения .про. А вот они именно. Итак, счетчик целевых действий. Добавить. А у нас он заканчивается на 873. Вот он. А тот счетчик мы удалим... Вот второй, который нерабочий. Он нам больше не нужен. Итак, теперь мы а, можем выбрать ту цель, которая нам действительно необходима. Тут, вы видите, большой а, список целей. И так как у нас компания на а, здесь Краснодар, мы выбираем цель, которая нам необходима на Краснодар. И ценность конверсии... Ставим, которая нам необходима, 5000 рублей. Стратегия ставок остается так, как мы назначили. И нажимаем «Сохранить». Здесь готово. Переходим к другому счетчику, другой компании, вернее. А, обновим для того, чтобы доступ к счетчику обновился. Сейчас у нас тут будет только два счетчика. И мы выбираем вот этот, который нам необходим. И, uh, нажимаем «Применить». После этого выбираем цель, которая нужна конкретно для этой рекламной кампании. Это уже Москва, кампания на Москву. То есть мы с этого аккаунта ведем рекламные кампании на два отдельных лендинга, находящихся на одном домене. Нажимаем «Сохранить». Так, с этими кампаниями все окей, все сделано, готово. А теперь нам необходимо воспользоваться другим счетчиком, да, вот этим. И у нас есть цель, которую мы хотим видеть, это заявка с формой GTM. Вот эти две компании, одна также на Краснодар и одна на Москву. Открываем их обе и теперь здесь назначаем счетчик метрики, который нам необходим. Вот он. Нажимаем «Применить». Нам становятся доступны ключевые цели. Мы заявку с формы нажимаем «Готово». Стратегия также остается. Нажимаем «Сохранить». Кстати говоря, в этом случае у нас одна страница используется для рекламных кампаний с разных городов. То есть здесь на данный момент нет разделения. Мы порекомендовали... Сделать два отдельных лендинга на том же домене по аналогии с лендингами, которые мы направляем именно на другой сайт, вот на этот. А таким образом, мы просто можем увеличить конверсию, особо ничего не предпринимая. Да? Но пока ждем разработки, у нас будет рекламная кампания идти на. По-старому, скажем так. Так, нажимаем «Готово» и нажимаем «Сохранить». Так, и так, в принципе, готово. Надо посмотреть, почему здесь статус черновика. Перейдем в кампанию, перейдем в кампанию. Скорее всего, дело именно в этих видеодополнениях, которые мы видели в «Импорте Direct Commander. Так, объявление принято. Быстрые ссылки ожидают модерации. Ну, в принципе, мы тут дождемся результатов модерации. И уже после этого рекламные кампании будут полностью готовы. На этом, в принципе, можно закончить это видео. видео если у вас появились какие-то вопросы в процессе, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Не стесняйтесь ставить лайки, задать вопросы, либо обращаться ко мне в личку. Контакты будут под этим видео. Вы всегда можете обратиться ко мне напрямую. Спасибо за просмотр. До новых видео.